Так, кто у нас еще сегодня есть? Роза, как вы относитесь к сетевой индустрии? Скажите, пожалуйста. Слава пишет, МЛМ один из самых доступных способов стать финансово успешным человеком. Да, Слава, я абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что делая анализ вообще сетевой индустрии, я в свое время, а опыт у меня мне более 13 лет, я в свое время понял, что э, сетевая индустрия, сетевой маркетинг, МЛМ-индустрия... На сегодняшний день, на сегодняшний, как это было 13 лет назад, 5 лет назад, также и сегодня является практически единственной возможностью человеку без больших связей, как у нас говорят, без загашки где-то там, сидящего в, в структурах определенных, вот, без крыши, да, как мы говорим по-простому, без больших денег, вложив которые в свой собственный бизнес можно зарабатывать. Без больших знаний, которые нужно получать годами в определенных сферах деятельности Можно получить вообще успех и финансы зарабатывать достаточно большие Только действительно в сетевом бизнесе Лотерея, как всем известно, это один из вариантов, но в него выигрывают менее 1% Замуж выйти или жениться достойно на миллионере или миллионерши тоже это шанс даже меньше, чем в лотерее, намного в тысячу раз. Вот. И остается только один метод. Либо работать до потери сознания, а обучаться дорого и долго, чтобы стать экспертом, профессионалом и зарабатывать большие деньги. Есть одна единственная возможность, доступная для простых людей. Да, действительно, стать успешными, состоятельными, финансово и вырасти как личность. Это действительно сетевой бизнес, поэтому... С принятия решений и изучения индустрии MLM и начинается, скажем так, первый шаг абсолютно любого новичка. Так, так, так, так, Слава пишет у нас, так, так, так, так, так, так, так, так стать финансово успешным, соотношение затрат времени на полученный результат одно из лучших среди всех способов заработка. Роза пишет, дополнительный доход, обучение, новые люди, общение, путешествие, бизнес. Да, конечно же. Все это действительно относится к сетевому, но новички не всегда это понимают. Поэтому шаг номер один всегда, конечно же, это подготовка. Подготовка. И подготовка достаточно такой длительный процесс, это не, не пять минут, но именно подготовка можно, подготовкой можно заниматься параллельно. То есть изучать все эти моменты можно параллельно, с действиями, которые в первые же 24 часа вам приносят результат в сетевом бизнесе. Что я еще хочу сказать, друзья, а что вы вообще ждете конкретно от сегодняшнего дня? Можете мне написать, чтобы я понимал, в каком формате мы с вами сейчас будем разговаривать, потому что, приготовив для вас один формат, возможно, мы с вами будем обсуждать совсем другие вещи. Так, в данное время все переходит в сетевой, расходы на содержание меньше, экономия. Да-да-да, согласен, что здесь финансовая часть менее затратна, чем в создании любого бизнеса. Кстати, хочу сказать, что есть один немаловажный момент. Чтобы открыть любой свой бизнес, нужно, конечно же, какая-то бизнес-идея. Идея, потом юридическая поддержка, финансовое вложения, скорее всего, в оборудование, либо в какую-то торговую точку, да, это все дополнительные расходы. И, конечно же, когда у человека не хватает денег, он залазит в долги, берет под проценты, берет в банке суду, либо кредиты. И это все дополнительные расходы. И еще нужно учитывать, что первые три года любой бизнес будет нести убытки, возможно. Какой-то бизнес, конечно, приносит доход сразу. Но вложения, как правило, первые три года превышают, потому что бизнес нужно расширять масштабировать вот, и тестировать различные ниши или различные товары, которые могут быть недостаточно успешными на рынке. Это все финансовые расходы. Опять же, сезонность бизнеса, это тоже нужно учитывать. Анализ рынка также и в сетевых компаниях, как и в традиционном бизнесе. А сетевой – это аналогия традиционного бизнеса. Да, сетевой сейчас тоже переходит в онлайн, конечно же, поэтому при анализе рынка, при анализе вашего выбора, при анализе компании, мы об этом тоже будем говорить, лично для вас важно, чтобы вы понимали не, не только, что это за компания, а лично для вас это удачный выбор или не очень удачный, к чему вам нужно быть готовым, вот, каким расходам, опять же, это бюджетная часть, это тоже важно понимать. Роза пишет, если товар, то напрямую получаем. Нет подделки, товар очень хороший, нет свободной продажи. Вы сейчас, как я понимаю, в сетевом бизнесе да, мы говорим с вами. Да, согласен, в сетевом есть гарантия хорошего товара. И в сетевом есть гарантия поддержки. Вот о чем я хотел сказать. То Есть, есть система обучения, есть система поддержки от топ-лидеров, обучения, ведения бизнеса. И поддержка в плане от компании и от команды. А еще есть юридическая поддержка от компании, потому что саму идею в сетевом маркетинга, продвижения услуги или товара, конечно же, защищают какие-то юридические службы или штатный юрист компании. Юридическая поддержка существует. Если вы рассматриваете собственный бизнес в рамках сетевой компании, вот для себя, то вы должны понимать, что это ваш собственный бизнес прежде всего, и кроме вас его никто не будет делать, но он, он идет в рамках компании, то есть вы уже находитесь в рамках определенного бизнес-проекта. Да, и идея, кстати, вам тоже не нужна, здесь идея есть, и здесь есть доступные для вас инструменты для реализации продукции или там услуг компании. То есть компания предоставляет те же самые вебинары, описание продуктов, услуг, сертификация и опять же юридические документы на деятельность. Вот такие моменты, конечно же, в самом начале важно понимать. Друзья, напишите мне, пожалуйста, а почему не все компании сетевые сегодня на рынке успешны? Как вы думаете, чего конкретно не хватает большинству компаний сегодня на рынке, для того, чтобы они были успешными, и для того, чтобы люди в этих компаниях зарабатывали гораздо больше и гораздо быстрее. Мне интересно ваше мнение. Я думаю, что это самый важный вопрос на сегодня. Как вы думаете, чего не хватает во многих компаниях? Я знаю ответ на этот вопрос, я хочу его получить от вас конкретно. Имея опыт в нескольких компаниях крупных, конечно же, я и попадал, как многие люди, на финансовые пирамиды. Конечно же, я обжигался. Вот. Одним из недостатков, которые мы сегодня не будем обсуждать в сетевых компаниях, да, это, конечно же, дополнительно к тому моменту, который мы сейчас с вами обсудим, это, конечно же, перемены различные, изменения маркетинг-планов. И очень часто компания просто-напросто глобально меняет все в принципе. Это тоже не очень хорошо. Елена пишет хороший маркетинг-план. Елена, хочу вас огорчить. На сегодняшний день 90% сетевых компаний сначала обсуждают маркетинг-план, а только потом уже миссию, цель, пользу или сам продукт. То есть, создавая изначально, вот нужно понимать, конечно же, в первую очередь, если вы выбираете компанию, если вы изучаете маркетинг-план, то нужно понимать цель, миссию, дорожную карту. И э, изначально заложена в компанию чисто маркетинговая часть, чтобы э, компания зарабатывала, да, или изначально заложена действительно полезность, э, помощь людям и миссия, правильная миссия э, в рамках компании. Если вы видите изначально миссию, цель, и это вас зажигает, то я считаю, что это уже правильный выбор. А если вы изучаете только маркетинг-планы, вам интересны только деньги, то, скорее всего, скорее всего, большие деньги, легкие и, как бы, такие, знаете, на поверхности одни плюсы, это, конечно же, финансовая пирамида, либо что-то ну, спрятано, замаскировано под сетевой бизнес, но на самом деле это, конечно же, махинации и мошеннические операции. Поэтому хочу вам сказать, что более 90% сегодня на рынке сетевых компаний, конечно же, замаскированные маркетинг-планы, которые дают деньги и участникам, и, конечно же, компания обогащается за счет участников, но нет ни миссии, ни основного продукта, ни каких-то правильных вещей. Так, так, так. Роза пишет. Думаю, обучение. Может, продукция не востребована? Нет необходимости в продукте в широких массах населения? Да, вот, кстати, мы плавно переходим к тому вопросу, о котором мы с Еленой сейчас говорили. Это, конечно же, то, что продукт зачастую не востребован на рынке. И почему отношение негативное к сетевому? Потому что есть... Такой, знаете, элемент вот тех самых финансовых пирамидах, как я уже сказал, сначала есть маркетинг-план, сначала есть идея надуть людей да, на, на деньги, сначала есть идея немножко людям показать в виде там, промоушенов или каких-то элементов сетевого маркетинга, что здесь есть много денег, да. применяются различные маркетинговые ходы в компаниях, о которых простой обыватель, простой участник этой программы не знает. То есть происходят такие, знаете, махинации с лидерами, которых покупают и выставляют на рынок, показывают их огромные чеки, но на самом деле я в свое время столкнулся с такой проблемой, что очень много врут. По факту очень много в сетевых компаниях лидеры закупают продукции наперед, на годы, да, чтобы только сделать товарооборот, мотивируя таким самым покупая статусы в компаниях или регалии, мотивируя свою команду, «Ребят, вот мы так сделали, значит и вы можете». Конечно же, обман в первую очередь негативно сказывается на результатах построения больших команд. Но люди, соблазн большой, люди все-таки на это идут. Поэтому один из моментов, важно понимать, вот этот момент с кем, и как вы будете работать, конечно же. То есть это командный вопрос. И кто ваш, не просто лидер, а действительно наставник в этом бизнесе. Так, так, так. Поэтому, да, такой, такой момент важно понимать, что не всегда продукт востребован. И он приходится впаривать людям. Хотя в сетевых компаниях продукт всегда очень хорошего качества. Я согласен с вами. Почему? Потому что если не будет хорошего продукта то бизнеса как такового не будет если результат от продукта не будет уникальности то люди покупать это не будут рано или поздно елена пишет ценности компании тоже конечно важны да да друзья подошел такой момент x когда я хочу поделиться своим опытом а вы скажете мне если это действительно так и вы с этим сталкивались то вы мне пишите да мы считаем что это так ну то есть либо вы со мной согласны, либо не согласны. Дадите мне знать. Договорились, друзья? Итак, с чем столкнулся в первую очередь я? Конечно же, с обманом. То есть, э -э не каждый участник сетевой компании открывает свой личный кабинет и может показать мне э все цифры открыто. Ну, мне или там вам. Поэтому всегда попросите это сделать. Пусть человек откроет, покажет документы юридические на деятельность компании, покажет вам личный кабинет, насколько все прозрачно, насколько все действительно легально. Изучите, конечно, тот момент, какие чеки лидеры получают, сколько существует компания на рынке, кто стоит у руля, какой, конечно же, маркетинг-план в компании, денежный, не денежный, потому что сейчас на данный... Момент очень много различных маркетинг-планов. И, конечно же, нужно учитывать э, сразу вашу динамику э, заработка обязательно. Э, есть плюсы, есть минусы всегда в любом маркетинг-плане. Каждый день хочу вам сказать, что на рынок выходят все интереснее и интереснее маркетинги. Учитывая причем э, ошибки предыдущей компании именно вот в таких маркетинг-планах и стратегиях. Что еще нужно знать? нужно знать что есть один момент ребята которым э, ну вот многие как бы недопонимают что это должно быть конечно же должна быть не просто система обучения не просто система поддержки а должна быть в первую очередь система работы и какой она должна быть вот можете написать свое мнение а я вам скажу и вы напишите согласны или нет но во- первых не все компании предоставляют простую понятную, не требующую огромных знаний, навыков, систему. Потому что секрет успеха любого, любой сетевой компании – это в простых, понятных и в первую очередь дублицируемых шагах. Если к вам пришел новичок, то вы должны ему дать такую простую инструкцию, чтобы он в первый же день заработал. Согласны вы со мной или нет? Что это важно и это принципиально важно на сегодня. Чтобы он понял, что это легко, что раз это сделали вы, и он легко это повторит, чтобы его не отпугнуло то, что он должен обучаться там долгие дни, месяцы, чтобы его не отпугнули сложности, непрозрачность системы, чтобы вы ему дали вот листочек с простой системой, один или максимум два урока, который должен повторить. И еще есть один момент, да, вот Наталья пишет, легко дублицируемый, Елена пишет, да, согласна. И еще один момент, да, чтобы мы все это, Берик пишет, согласен, спасибо за обратную связь. Еще один момент, друзья. Дело в том, что секрет успеха вообще в сетевом бизнесе, это быстрые, в первые 24 часа, такие массовые, быстрые действия, массированные действия. То есть все, что человек первый, новичок, я имею в виду, в первые 24 часа сделает, это и дает, вот, гарантию успешности построения больших команд и, конечно же, больших заработков, больших чеков, как это называется в сетевых компаниях. Почему это важно? Если вы помните даже свой опыт, и это мой опыт, конечно же, я к этому пришел. Когда мы разговариваем с первым кандидатом, хотим ли мы что-то ему продать, или он хочет сам купить. Когда мы показываем маркетинг-план, где, откуда деньги, как их можно зарабатывать. Абсолютно любой кандидат Конечно же в голове держит мысли, блин, но у меня это возможно не получится, наверное, это сложно, но это, наверное, не для меня. И он, кстати, не озвучивает эти мысли, он уходит с этими мыслями в голове, и мы об этом не говорим с ним. И еще один момент, когда вы покажете ему вот простые, понятные, дублицируемые инструменты, и более того, прямо сразу же в первые 24 часа, то есть первые даже 30-40 минут, когда он сказал вам, да, я хочу, мне это интересно, если вы его запустите сразу, друзья, первый же час, если он увидит, что уже получил результат, если он получит уже первые деньги, как вы думаете, останется он с вами? То есть у вас будет дополнительная гарантия, что ему это интересно, и он действительно будет дублицировать систему работы. Как вы считаете, напишите, это важно, это принципиально или это не важно? Или вы готовы отпустить человека думать несколько дней, и 99,9% из моей практики, что такие люди не возвращаются. Остаются в системе только те, кто прямо сразу правильно был запущен и прямо сразу сказал вам, да, я готов. И если вы вместе с ним прямо сейчас заработали первые 5, 10, 20, 30, 100 долларов, то такой человек гарантированно начнет делать определенные действия. Наталья пишет, только не нужно работать за партнера. Не нужно работать на 100% за партнера. Но первые действия нужно, конечно же, помочь ему сделать. Я сейчас не говорю о том, что давай я сделаю это вместо тебя. Я сейчас говорю о том, что вы должны показать, помочь и сразу вместе с ним сделать первые действия. Вот Роза пишет свое мнение, что да, конечно, останется, если сразу. Скажите, пожалуйста, а что, если я вам скажу, что есть простая система из четырех шагов, которую можно сделать, и изучить за, там, за, буквально за 20-25 минут. Есть система, в которой есть элемент запуска новичка моментальный в первые же 24 часа. Есть система, где он гарантированно, если вы все это повторите вместе с ним, получит первый навык, первые знания и моментально в первый же день может заработать денег. Если вы узнаете, что есть система, как идеально закрывать сделки сразу же с каждым кандидатом, есть система, где идеально отрабатываются возражения, если простым языком сказать, я вам сейчас дам уникальную систему, Которую, которой я приложил свое участие Которой приложили участие многие топ-лидеры И есть система, действительно, которая дублицируется легко Если я вам скажу, что не нужно вам Не нужно учиться сетевому бизнесу Я вам больше скажу Вам не просто не нужно учиться сетевому бизнесу Вам и новичку-то в принципе нужно показать только инструкцию Ему не нужно знать маркетинг-план Ему не нужно знать идею компании. Сейчас, минутку, извините, друзья. Итак, внезапный гость пришел, я извиняюсь, что вас отвлек. Значит, смотрите, что вы скажете, если я скажу, что такое возможно? Я жду от вас обратную связь, а пока зачитаю, что вы пишете. Так, Наталья, так, Роза пишет, да, конечно, так, Наталья, согласна, нужно просто провести совместно с партнером пару сделок, только его сопровождая. Да, нужно просто показать ему, что это действительно работает. Так. Итак, жду, ребят от вас обратной связи. Хотели бы вы получить такую систему работы? Или все уже побежали в личный кабинет и изучать этот момент? Давайте сделаем так. Я сейчас вам покажу короткий ролик, 23-минутный ролик, где, в принципе, есть все, о чем мы с вами сейчас говорим. Вот Елена пишет, да, хочу. И после того, как вы посмотрите ролик, мы буквально в течение там, 10 минут с вами просто обсудим. Вы возьмите, пожалуйста, для себя сейчас листочки, ручки или тетради. Очень жду, конечно... Да, все, согласен с вами, томить вас не буду, я сейчас вам покажу, что э, и как мы будем с вами делать, как мы будем с вами работать, вот, и покажу всю эту систему под ключ, э, изучение всей системы занимает всего 20 минут. Так, Марок, может пошумим нашим проектом в сети, нужно, чтобы от нас говорили с каждого утюга, а если еще и систему иметь, то вообще будет класс, да. Кстати, эта система, еще хочу сказать, она применима еще и к онлайн-работе. То есть все, что здесь есть, это, конечно же, классика в первую очередь, это, конечно же, офлайн общение офлайн система но она абсолютно применима к онлайн-работе. И как ее сдублицировать по работе онлайн, мы тоже об этом с вами будем говорить, и это будет тоже дополнительный у нас вебинар, как, как мы все это будем с вами делать. Итак, если вы готовы, ставьте плюс, я запущу ролик, мы его посмотрим. И большая просьба, возьмите ручку, возьмите для себя тетрадочку, да, и делайте пометки, делайте пометки, что вам интересно, что вам больше всего здесь нравится, что вас впечатляет, вдохновляет. И еще делайте пометки для себя. Важности. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс, куча плюсов. Да, спасибо большое. Делайте для себя пометки и, конечно же, вопросы, на которые я вам дам ну, ответы. По всем четырем шагам мы с вами будем подробно проводить вебинары, но сегодня у нас будет, конечно же, просто общий такой разбор всей системы, насколько это актуально, насколько это э, удобно, насколько это дублицируемо, просто, понятно. То есть мне, в принципе, сейчас еще важна и ваша оценка, насколько реально эта система будет работать. Я, друзья, уверен, я знаю, что она работает. Я по ней уже сам неоднократно работал, я ее неоднократно дорабатывал по менталитету определенной страны, под определенные продукты компании. И сейчас это уникальная, универсальная, простая, дублицируемая, понятная, не требующая знаний маркетинга и знаний даже продуктов, услуг компании система. Итак, и так, и так, и так, и так. Чтобы перес... Да, запись будет, отвечаю на вопрос. Итак, друзья, я запускаю сейчас для вас видео, сам отключаюсь. Вот, и мы потом с вами все обсудим. Так что будьте внимательны, максимально сконцентрируйтесь, сделайте для себя все важные пометки, что для вас открытие, что для вас важно, какие инсайты приходят и вопросы, соответственно, что для вас трудно. И, конечно же, оценочку тому, насколько это будет реально в вашей жизни применять на сегодняшний день. Итак, четыре шага. Шаг номер один. Скорее всего, это можно назвать подготовкой к бизнесу. Но чем лучше вы сделаете анализ, чем лучше вы подготовитесь к своему бизнесу, к процессу, тем лучше у вас будет результат, тем успешнее будет построение вашей команды, тем выше будет доход. Шаг номер один. Составление списка знакомых. Что делаю я? Есть несколько секретов, как список составить правильно. Кстати, ниже вы увидите таблицу, с помощью которой вы правильно заполните список знакомых. Секрет номер один. Я приглашаю людей по очередности. Приглашать нужно всех, поймите меня правильно. Но есть определенные категории людей, которые я приглашаю в первую очередь. Есть категории людей во вторую очередь. Итак, четыре категории. Если кто-то уже имеет опыт, он понимает, о чем я говорю. Все люди делятся на четыре категории. Всех людей мы делим по цветам. Красный – это лидер. Это номер один человек в вашей команде. Это ключевой человек. Секрет успеха в сетевом, помимо быстрых действий, система работы. Но основная идея в том, чтобы из общей массы людей, из массовых действий вывести качество, вывести ключевых людей и вместе с ними строить долгосрочный, перспективный, прибыльный бизнес на долгие годы так вот красный это именно тот ключевой человек это тот человек который берет на себя ответственность это тот человек который создает сам систему это то самостоятельное звено которое будет работать даже без вашего участия это те люди которые поведут вас на волне к вашему успеху как найти красных Скорее всего, они уже в какой-то теме работают, скорее всего, они уже бизнесмены, у них мышление предпринимателя. Поэтому есть одно правило – приглашать красных нужно, если вы умеете определенный, имеете определенный опыт в работе. Эти люди должны быть либо вашего уровня, либо ниже, чтобы вышли с позиции дающего. Если вы еще не находитесь на этом уровне, тогда доверьте этих людей вышестоящему наставнику, которого мы выберем по ходу обучения. И именно этот человек, имея чек, имея опыт, имея команду, уже тогда он грамотно, правильно, экспертно и профессионально отработает ваших людей. Вторая категория людей. Это синий. Синий ⁇ это люди, которые любят активный образ жизни, это люди, которые любят бизнес, это люди, которые любят отдых, это люди, которые любят спорт, это люди, которые любят путешествия. Это активатор, часть вашей команды, это приглашатор номер один. Это человек, который идеально приглашает. У него есть один минус, чтобы вы сразу понимали. Он сдувается примерно через 2-3 недели. Максимум, насколько его хватает, это 2 месяца. Поэтому имейте в виду, ваша задача найти синих, которые пригласят красных. Красные останутся, синие уйдут. Именно с красными вы будете строить свой бизнес. Третья категория людей ⁇ зеленые. Я их называю ботаны. Это инженерный, математический, ученый, склад ума. Это люди, которые все изучают, они медленнее всего запускаются в бизнес. Но это номер один в вашей команде, поэтому в вашей команде нужны все, потому что именно этот человек номер один по работе с возражениями. Это номер один по закрытию сделок, но запускается он примерно два месяца по статистике, иногда три. Кстати. Абсолютно во всех компаниях мира, которые работают в индустрии MLM, зеленый – это чек номер один. Они тщательно все изучают, они тщательно все проверяют, и потом могут закрыть рот абсолютно любому. Поэтому эти люди вам нужны. Но так как успех именно в быстрых действиях, в быстром результате, в первом результате максимально быстро, то лично я приглашаю красных и синих. Они быстро принимают решения, быстро становятся частью команды и быстро начинают работать. Зеленых я запускаю параллельно. Итак, четвертая категория людей – это желтые. Желтые ⁇ это святые люди. Это помогаторы номер один. Это люди, которые помогут накрыть стол. Это люди, которые будут встречать гостей на входе. Это люди, которые будут э, помогать вам во всех мероприятиях, организовывать. И вы их приглашаете так помоги мне, мне нужна помощь, он придет к тебе и будет помогать. Но дело в том, что серьезно бизнес, скорее всего, такие люди строить не будут, поэтому лично я их приглашаю в последнюю очередь. Вы можете определить свой типа характер и сразу даю секрет номер два. Приглашайте в первую очередь людей своего типа, они вам ближе, они вам понятней и вам будет легче заключить с ними сделку. Но по ходу ведения бизнеса растите, перерастайте хотя бы частично в красный цвет. Все цвета присутствуют во всех людях, но преобладает всегда один. Поэтому не путайтесь и делайте точное попадание в цель. Для чего я делю людей, я объясню. Если это красный, я сразу говорю о деньгах, о бизнесе и показываю деньги. Это маркетинг-план. Если человек синий, я ему показываю путешествия, тусовки, активный отдых и прочее. Я ему помогаю понять, что здесь есть движуха и здесь интересно, и он на это придет. Если это зеленый, я показываю инновации, я показываю тренинги, я показываю обучение и приглашаю именно на это. Если это желтый, я ему показываю благотворительность, я ему показываю полезность, и я зову его мне помочь и поучаствовать в хорошем, добром деле. Именно эта система работы позволяет строить команды наиболее эффективно. Отказов будет меньше, потому что вы будете знать, как попадать в точку. И не забывайте, изначально вы строите бизнес по закону на горячих контактах, то есть вы знаете, кто эти люди, вы примерно представляете, какой у них тип характера. Потом теплый рынок, вам нужно уточнить, какой у них тип характера, и только потом, потом утеплив и угорячив связь и контакт, вызвав доверие, только потом предлагать то, что вам нужно. Если это холодный рынок, то изначально никогда не надо делать продажу в лоб. Если вы не знаете этих людей, познакомьтесь с ними поближе. Утеплите эти контакты обязательно. И только определив, что вы предложите человеку, только потом вы делаете бизнес-предложение. Не забывайте, первое впечатление складывается только первый раз. Вы можете первым разом наломать дров и все испортить шаг номер два после того как вы отработали список после того как вы составили поле деятельности на котором вы будете работать а наш бизнес зависит от того насколько большой у нас рынок список это и есть рынок после этого мы занимаемся тем что мы должны людям показать идею которая есть у нас что для этого нужно здесь работа начинает делиться на две вещи Первое, то есть два направления. Первое, вы можете выбрать для себя онлайн бизнес и удаленную работу. Вы можете выбрать для себя офлайн, это бизнес на земле, офис, кафе, либо домашние встречи и презентации. В идеале нужно использовать оба направления и оба способа рекрутирования и привлечения кандидатов к себе в команду. Итак, они почти не отличаются. Первое. Вы должны сделать личный звонок. Ни спам, ни рассылку. Именно звонок. Итак, звонок. Что нужно для звонка? Первое. Нужно настроиться. Никогда не звоните, когда у вас депрессия, плохое настроение, либо сонливость. Звонить нужно, когда у вас хорошее настроение. Поймайте волну. Второе. Поза. Выберите для себя положение тела такое, при котором вам комфортно звонить. Третье. Энергия. Если у вас нет энергии, не звоните. Человеку передается с помощью звонка ваша энергия. Поэтому запомните, нужно поймать энергию. Если вы не умеете это делать, попробуйте научиться. Поставьте громкую музыку, потанцуйте, попрыгайте, поприседайте. Пойдет кровоток, пойдет кислород, появится энергия, появится настроение. Приняли нужную позу и начали звонить. Правило номер один. Звоню, когда тороплюсь. У меня есть всего максимум полторы минуты. Можно даже за минуту. Иван Иванович, добрый день. Вам звонит Сергей Николаевич. Я правильно попал? Да, вы правильно попали. Это Иван Иванович. Иван Иванович, хочу поделиться с вами одной идеей. Я хочу вам ее показать. Она очень крутая, очень интересная, очень выгодная. И я вам хочу ее показать. Так как времени мало, давайте договоримся, когда нам будет удобно встретиться. Завтра, послезавтра, до обеда, после обеда, в 11 или в 17. Когда вы это говорите, вы должны уточнить детали. То есть, если мы с вами встречаемся, я вас жду. Итак, завтра. После обеда 17.00, кафе, место уточняйте обязательно, я буду в том-то, том-то, я буду ждать вас у входа. Картинка прорисовывается у человека в голове и человек будет вам обязан, поэтому он постарается прийти. А вы не пропустите эту встречу и не пропустите своего кандидата. Если вам все понятно, переходим к шагу номер три. Человек пришел навстречу. Это ваш кандидат. Первое, что вы должны сделать, вы должны подстроиться. Вы должны настроить вашего кандидата на то, о чем вы хотели с ним поделиться. На ту идею, которую вы хотите ему показать. Для этого делаются три вещи. Первое, вы говорите, почему... Это интересно вам. Мне это интересно, потому что я планирую решить здесь свои финансовые проблемы. Я планирую закрыть кредит. Я планирую приобрести автомобиль. Я планирую сменить стиль жизни. Я планирую путешествовать бесплатно со своей семьей. Это может быть много вещей. Я планирую получить свободное время и хороший доход. Второе, что вы говорите. Это, что вы настроены серьезно надолго, вы показываете выгоду. Я пойду до конца, потому что идея супер и я оценил ее сразу. И более того, я один из первых и вы один из первых, кто узнает о этой идее в нашем регионе, поэтому мы выигрываем. Компания надежная, продукт идеальный, идея классная и мы одни из первых. Скажите это выгодно? Человек говорит «да». И вы продолжаете. Но почему вы пригласили его? Это пункт номер три. Вы один из первых, с кем я хочу поделиться этой идеей. Теперь у вас такие же проблемы, как и у меня. И именно эта идея поможет вам, скорее всего, их решить. Теперь вы готовы увидеть за 10-15 минут то, о чем я так долго вам рассказываю? В 99% человек говорит «да». Вы показываете идею, не рассказываете, не рисуете, не пишете, а именно показываете. В этом заключается секрет показа. Вам не нужно для этого знать маркетинг, вам не нужно подбирать правильные слова, вам не нужно подбирать правильный алгоритм дачи информации. Берете ролик, лучший, тот, который вас зацепил сам на идею, и показываете человеку с любого гаджета. Это может быть компьютер, это может быть ноутбук, это может быть телефон или планшет. Показывайте короткий, максимум 9-10 минут ролик от 2 до 10 и смотрите за реакцией человека. После того, как человек или кандидат посмотрел ролик, уже прошло примерно 15 минут. Вы задаете один единственный вопрос. «Ну как тебе эта идея? Понравилось ли это тебе?» И получаете четкий ответ. Можете сказать следующее «Дай мне честный ответ. Тебе это понравилось или нет? Я хочу получить четкий ответ. Мне не нужно думать, мне не нужно еще какие-то действия ждать. Я хочу получить «да» или «нет». Будь со мной честен». Если кандидат говорит «нет», дальше алгоритм следующий. Следующий человек. Но сделайте обязательно еще одну попытку захода сзади. Что делаю я? Окей, я согласен, тебе не зацепило, тебе не понравилось. Может быть, ты не увидел выгоду, может быть, ты не понял выгоду. Давай я еще раз тебе объясню самые важные моменты. Я показываю и в конце говорю. Итак, как ты уже понял, бизнес очень выгодный. Как ты уже понял, мы одни из первых. И, кстати, мне нужно всего 5 ключевых людей. Трое у меня уже есть. Мне осталось найти двоих или одного. Поэтому именно тебя я хотел видеть рядом, но если ты меня не услышишь, если тебя это не зацепило, тогда я беру следующего, потом не обижайся. Нет? Следующий. Что происходит, если кандидат говорит «да»? Происходит шаг номер 4. В этом еще один из топ-секретов этой системы работы – Дело в том, что вам остается только помочь человеку сделать правильный выбор, чтобы он остался доволен, чтобы система работала, и чтобы он понял, что все эти шаги он тоже сможет сделать. Это просто, это доступно, это понятно, это легко. И если он захочет строить бизнес, он поймет, что он будет повторять ваши действия. Итак, шаг номер четыре. Закрытие сделки. Есть золотое правило. Так как вы новичок, так как вы только пришли в этот бизнес, сделку должен закрывать ваш наставник. Кстати, наставник у вас должен быть обязательно. Именно он поможет вам в трудные минуты. Именно он вам будет закрывать сделки. И именно он будет радоваться вместе с вами и направлять вас к той цели, которой вы хотите достичь. Скорее всего, этот человек уже давно в этой теме, в этой идее, у него есть большой опыт. Поэтому ваша задача правильно представить, то есть настроить кандидата на закрытие сделки. Правильное представление наставника. Вы дорого его продаете. У меня есть знакомый, и так как тебе эта идея интересна, то, скорее всего, у тебя будут вопросы. Так как я новичок, я могу не ответить на все вопросы. Давай я позвоню этому человеку, он давно в бизнесе, у него уже большие деньги, у него уже большая команда, он знает ответы на все вопросы, и более того, он серьезно настроен, как и я, на бизнес и тоже пойдет до конца. И более того... Он за каждого своего партнера и кандидата борется, он за каждого переживает, как за свой результат. И если вы будете знакомы, то он тебе всегда поможет, всегда будет на связи, вот твоя выгода. Человек говорит «Да», вы набираете вышестоящего наставника и он закрывает вам сделку. Еще раз продаете дорого, когда набрали. Алло, это Владимир? Да, Владимир, это Сергей Николаевич. У меня есть человек, которого его зовут Иван Иванович. Ему понравилась идея. Я бы хотел вас познакомить. Итак, Иван Иванович, это Владимир, о котором я говорил. У него большая команда, он зарабатывает хорошие деньги, он давно в теме, он ответит на все ваши вопросы. И, кстати, я уже говорил, он всегда будет с вами на связи, всегда вам во всем поможет. В этом и есть секрет работы и простота дублицирования. Я делаю так, чтобы нас слышали мы друг друга все трое. И именно Владимир, наставник, закрывает сделку. Как это происходит? Сделка происходит с помощью правильных заданных вопросов. Обычно от 3 до 7. В среднем 4-5. Первый вопрос. «Алло, это Иван Иванович, вы меня слышите хорошо?» Я сейчас говорю от лица наставника. «Да, хорошо. Я правильно понял, вам понравилась идея. И скажите мне, пожалуйста, какая часть вам понравилась больше? Вы хотите быть клиентом и получить выгоду от услуги либо продукта? Либо вам понравилась и вторая часть – бизнес, вас интересуют деньги?» Ждем ответ. Золотое правило – дождитесь ответа. Кто первый заговорил? Тот и проиграл второй вопрос мы получили да если есть вопросы это называется возражение вышестоящий даст четкие позитивные понятные ответы вашему кандидату и только потом опять начнет задавать вопросы вопрос номер два Итак, я правильно понимаю, что вы уже готовы принять решение и начать действовать? Это произойдет прямо сейчас, либо вам нужно какое-то время? Кандидат говорит, нет, я готов сейчас. Окей, а у вас деньги на карте или наличные? Потому что оплачивать нужно с карты. И кстати, тот человек, который сейчас сидит напротив вас, он тоже вам сейчас поможет зарегистрироваться и поможет сделать проплату. Все, что мы должны сделать, это задать несколько вопросов и подвести человека к тому, что он выберет для себя наиболее выгодную услугу, наиболее выгодную сумму. Если он хочет сделать сделку на большую сумму, помогите разобраться для чего он это делает если денег нет и человек говорит кандидат я хочу зайти на самую маленькую сумму договоритесь что если это бизнес то потом первые заработанные деньги он потратит на то чтобы оплатит апгрейд и купит бизнес пакет на котором он будет зарабатывать больше потому что суть входа его в бизнес это большой заработок. Вы должны помочь этому человеку все сделать правильно. Итак, шаг номер один. Это подготовка. Правильно составляем список. Шаг номер два. Настрой, поза, энергия. И делаем правильный звонок с позиции, человека который торопится и у него всего одна минута если возникнет вопрос расскажи здесь ключевое слово я тебе хочу показать для этого нужно встретиться запомнили шаг номер три сама встреча секрет встречи в тонкой подстройке под человека первое почему вы здесь покажите свою историю и почему вы здесь какие проблемы вы хотите решить Второе. Покажите, что вы настроены серьезно, пойдете до конца с ним или без него и покажите выгоду от предложения. То есть скажите, в чем плюсы именно этой идеи. Коротко, два-три слова. Что вас зацепило? Третье. Почему вы пригласили именно его? У него такие же проблемы и, скорее всего, эту идею он оценит, он ее увидит в ней выгоду и он будет вместе с вами. Следующее. Вы показываете с помощью носителя идею и суть. Не нужно длинный ролик, нужно короткий, 5-7 минут, максимум 10. После того, как человек посмотрел, вы его подготовили, он ознакомился с идеей, задаете один вопрос. Ну как тебе эта идея? Или что ты об этом думаешь? зацепило тебя это или нет дай мне честный ответ да либо нет другой ответ я не принимаю нет следующий вы берете следующего человека если да закрытие сделки с помощью эксперта люди вам могут не доверять люди доверятся только эксперту и именно эксперт наставник должен помочь сделать правильный выбор ответить на все вопросы и снять с вас и вашего знакомого, снять между вами блок того, что вы друг на друге зарабатываете. Снять блок того, что вы сейчас перейдете к цене вопроса. О ценности вы уже поговорили. Вышестоящий с помощью правильно заданных вопросов закрывает сделку. Если ваш кандидат принял решение «да», следующий шаг о котором я говорил в самом начале. Достаете чек-лист и никуда не отпускаете его, не думать, не изучать тему, а сначала заполняете чек-лист и делаете запуск новичка за 24 часа. Вот и вся система работы. Итак, 4 шага. Шаг номер один Скорее всего, это можно Скорее всего, это можно назвать подготовкой к бизнесу. Но чем лучше вы сделаете анализ, чем лучше вы подготовите Итак, друзья, кто просмотрел, кто делал для себя заметочки, Наталья вот уже написала, я уже даже дал ответ. Ну вот что получается, что у меня все помогаторы. Да, Наталья, у вас все помогаторы. Желтые, они не делают бизнес, они просто могут помочь прийти на полезности, на какие-то приятные вещи. Но чаще всего они просто, когда вы их просите, помоги. Они приходят и помогают, но бизнеса с ними не будет. Поэтому из-под них нужно успеть, как из-под синих, вытащить красных. Вот такой показатель. Вот поэтому и не растет команда, как говорят, не растет кокос. Так, вот именно это у меня сейчас и вырисовалось, увы, но это действительно так. Ну вот вы сами все и подтверждаете, Друзья, кому понятно все, и напишите, пожалуйста, что конкретно вам понравилось, какие открытия вы для себя, они просто пришли за компанию. Да, да, да, Наталья, они пришли просто на идею. Так, Татьяна, да, и у меня все помогаторы, просто вас услышали, к вам пришли, на вас пришли. А я вообще, когда работаю, да, я вот поделюсь своим опытом, пока вы пишете. То есть напишите, что вы для себя нашли полезного, что для вас было открытием, кроме того, что вот у двух людей уже... Нарисовались одни желтые сотрудники в вашем бизнесе. Вот Я хочу о себе сказать. Вот смотрите, синий он очень быстро сдувается. Да? Он приходит на драйв, на энергию, на движуху, на путешествия. Поэтому синих чаще всего можно встретить в компаниях, которые предлагают в качестве продукта именно путешествия. Это World Ventures и клуб путешественников Dream Trips. Это Айбумеранг, компания американская. Это что у нас там еще есть? Это у нас Incruises, конечно же, клуб круизного отдыха. Вот. Есть еще компании, вот их на самом деле много, но сетевой бизнес на сегодняшний день, он более продуктовый. То есть правильный сетевой, это все-таки, конечно же, продуктовые компании. Основные компании, и в том числе и компании, которые предоставляют в виде продукта путешествий, вы должны понять, что это не сетевые компании, то есть это не это просто элементы сетевого маркетинга. То есть, это просто MLM индустрию сейчас используют в виде рекламы, в виде привлечения, в виде маркетинговой такой стратегии, чтобы получить и рынок сбыта, и чтобы рекламная площадка работала более эффективно, потому что именно сетевой бизнес на сегодня является самым, самой эффективной системой рекламы, системой продвижения продуктов или услуг компании. Вы должны это четко понимать. Скажите, пожалуйста, кто еще для себя что-то полезное вынес? Может быть, у кого-то вопросы. Как вы думаете, простая ли эта система? эффективная ли она, будет ли она работать в вашей команде, нашли ли вы для себя какой-то инструмент или рычаги дополнительные. Вот это мне интересно. Не просто, чтобы вы посмотрели как фильм, а чтобы вы поделились своим мнением, друзья. Как, вы, как это можно использовать конкретно в вашей э, ситуации, как можно на этом зарабатывать и как можно дублицировать. Да, есть один момент, пока вы пишете, я скажу, Начинать, конечно же, надо с себя. И очень трудно, кстати, перестроить сетевиков, то есть лидеры сетевого бизнеса, которые уже работают, они не хотят применять новые системы. Поэтому начинать нужно с себя и дублицировать нужно со своих новичков. И показывать им инструкцию, и именно своими действиями помогать и аргументировать эффект от, от системы работы. Очень тяжело выйти из зоны комфорта, мы привыкли работать по старинке, мы привыкли долго, муторно людей уговаривать, мы привыкли разворачивать и обучать маркетингу, разворачивать все плюсы от продуктов и услуг, но на самом деле все не так, должно быть не так сложно. Люди ищут простоту в действиях, простоту в дубликации, вот. Так, Роза пишет, если холодный пришел, как узнать, куда он относится? Роза, отличный вопрос, я прям его ждал. Вы поняли, да, что почему все топ-лидеры рекомендуют работать сначала на горячую, только потом на теплую и уж потом на холодный рынок? Я хочу вам сейчас вот приоткрыть глаза, потому что они используют вот эти элементы этой системы, и они четко понимают, что, конечно... Гораздо проще сделать предложение и точнее, и правильнее да, попасть в десятку человеку, которого вы хорошо знаете. И они вам показывают на эти моменты, возможно, не так системно, как сейчас я вам показал, но это все даже на подсознательном уровне работает у топ-лидеров. На горячую, конечно же, важно, потому что вы знаете, что за человек, чем он живет, какие у него интересы, какие цели. Какие мечты. И если вы закроете эти мечты и цели вашим предложением, то он ваш. На теплую делается все то же самое, но нужно немножко угорячить контакт, как я говорю. Сначала нужно поинтересоваться у этого человека. Я сейчас не буду объяснять, кто такой теплый. Вот, я вам объясню, что с теплым нужно еще больше утеплить, вызвать больше доверия. И, конечно же, нужно поинтересоваться. Чем он сейчас занят, какие у него проблемы в жизни, что он сейчас, о чем у него мысли сегодня. вот. И только потом, только потом, когда человек уже расскажет обо всем, только потом делать предложение. Но, скорее всего, это будет выглядеть так. О, Петр, привет, или там Иван, как у тебя дела? И он говорит там, Та -та -та -та -та -та -та", весь расклад. Ой, мне нужно кредит закрыть, или я вот сейчас ищу, как квартиру приобрести выгодно, потому что семья растет. И я сейчас ищу возможные варианты. И вы уже четко понимаете, да, что, во-первых, этот человек вам доверяет. Во-вторых, он уже озвучил свои проблемы свои ближайшие планы. Да? И вы уже знаете, что в вашем предложении, конкретно на площадке на GCF, мы можем предложить очень выгодные условия для приобретения недвижимости. Причем не очень выгодные, а на сегодняшний день самые выгодные, самые экономные самый доступный вариант, да, даже с любой кредитной историей, и вы сразу попадаете в точку. Есть вариант, слушай, а как у тебя вообще с кредитной историей? Ты же хочешь приобрести, и он говорит, да вот хочу, но не могу накопить на первоначалку, не получается, или там может, какие еще варианты он может сказать, но он может вам сказать, ну, не дают кредит, потому что там, подпорченная история, там, или еще что-то, да, не уверен, или там, не хочу много переплачивать. Вот дополнительный вопрос, который вам открывает безграничные возможности и в принципе на 100% вы можете закрыть сделку, предоставив услугу компании, предоставив возможность доступного накопления, возможность выгодного приобретения недвижимости. Еще и скажете, если что, тебе нужно накопить всего половину, а половину ты получишь в рассрочку без переплат и это сэкономит тебе очень сильно по твоим финансам. И в итоге вы еще, слушай, есть еще один момент, и вы можете показать ему идею, как не добавляя расходов к своему семейному бюджету, закрыть это все, закрыть через, через партнерскую программу, через маркетинговые стратегии. Вот. И тогда, я думаю, что человек вам будет очень благодарен, и он ну, вас услышит. Третий момент, конечно, по холодному рынку, друзья. Что такое холодный рынок? Вы не знаете человека. Но для того, чтобы закрыть, закрыть этого человека на сделку, первое, что я вам хочу порекомендовать, конечно же, не продавайте в лоб. Это золотое правило. Запомните, он вам не доверяет, потому что он холодный. Вы не знаете, что этому человеку предлагать. Поэтому нужно сначала утеплить рынок, вызвать, ну, то есть ввести или войти в зону доверия этого человека, этого кандидата. Поэтому, конечно же, на первой встрече никогда нельзя продавать влог. Что бы я вам порекомендовал? Ну, во-первых, вы все равно можете э, в душевном разговоре, в открытой беседе доверительной, вы можете выявить потребности. Это называется на профессиональном языке выявление потребностей. И только потом сделать предложение. А до этого, конечно же, ничего не надо. Я бы вам порекомендовал применить технику, как мне очень импонирует Александ... Извините, Станислав Санников. И он как топ-лидер сетевого бизнеса, молодой предприниматель, премированный предприниматель, как человек года в млм индустрии да? вот. он дает такую рекомендацию. Отнеситесь Такому предложению на холодном рынке, как к свиданию. Подход очень хороший, правильный, интересный. И он упрощает все. То есть на первом свидании ничего вам не светит. Поэтому просто познакомьтесь поближе, приценитесь к человеку, э -э войдите в зону доверия. На втором свидании, конечно же, уже будет более близкое знакомство, более доверительное. Вот. Поэтому, чтобы вам. Второй раз выйти на контакт на холодном рынке, обязательно обменяйтесь контактами. И еще, не ждите, не ждите, что он позвонит вам, этот кандидат. Наберите его сами, найдите повод встретиться, увидеться или обсудить какие-то моменты. Возможно, это даже будет онлайн работа. Возможно, вы дадите контакты своей продающей страничке, или своего инстаграма, или своих соцсетей, пригласите человека пообщаться, да? И вы, возможно, можете обсудить ваше предложение уже на второй встрече. Если это онлайн работа, то, конечно же, когда вы обменяетесь контактами, он э, закономерно, ну где-то там 50 на 50 процентов этот человек э, в онлайн пространство зайдет, чтобы вас поближе изучить. И, и тогда, если вы уже настроили свои соцсети под такие контакты, то возможно, опять же, 50 на 50, что этот человек сам зарегистрируется в систему, сам придет к вам по вашему предложению. Но для этого нужно быть экспертом и профессионалом в онлайн-бизнесе. Этому мы тоже будем обучаться. Так, значит, Татьяна пишет. Так, так, так, сейчас. Так, так, так, так. так пока не уверена, что у меня так, так, сейчас. Так, горячие уперлись рогами. Да, Роза, я ответил на ваш вопрос, поэтому холодный рынок, конечно, он нужен. И в идеале это на автомате, конечно же, лидогенерация работает, то есть настройка автоворонки, об этом мы с вами будем говорить. Но если это вживую беседа, то первое, конечно же, не продавайте в лоб. Второе, обменяйтесь контактами. Третье, возможно, еще найдите повод для встречи, либо для разговора, то есть перезвоните сами. К вам человек, скорее всего, в 90% там, или 99% случаев не позвонится. Вот. Поэтому ну вот такая рекомендация. Третий момент. Конечно же, люди закончатся, у вас теплый и горячий рынок, если вы не умеете брать рекомендации, мы об этом тоже будем говорить, как это делать правильно, как на каждое нет, получать 5-10 контактов. И список у вас будет расти. Конечно же, придется, придется изучать работу онлайн и находить оттуда готовый рынок. Есть еще один момент. Есть холодный рынок, на котором я люблю работать и могу вам порекомендовать. Это, конечно же, онлайн-база сетевиков всего мира. Ну, В частности, можете забить Российскую Федерацию, Казахстан, Белоруссию. Это очень актуальная тема. Более 100 тысяч контактов. Вы заходите туда, мы проведем целое занятие по этой теме и изучаете людей. И можете для себя найти прямо вот стопроцентных кандидатов, с которыми вам легко и просто будет отработать. И, конечно же, конверсия будет очень высокая, потому что это люди уже ваши. И у них, возможно, даже есть команда, готовая рассмотреть ваше предложение. Очень хороший рынок. Вот именно онлайн-база сетевиков, я сам в нем работал, и я вам больше скажу, очень часто мне оттуда, я там заполнил свою анкету, и очень часто мне оттуда тоже приходят предложения интересные. Но в первую очередь, конечно же, я оцениваю профессионализм, как вот заметила, по-моему, Наталья, да? да, личная экспертность. А, так как вы будете работать, конечно же, вам нужна в какой-то мере экспертность, если вы будете работать на холодном рынке. Поэтому очень рекомендую сначала теплый, горячий и только потом холодный рынок, потому что вам уже нужно быть как, в какой-то степени экспертом. Многие бизнес-тренера рекомендуют наоборот поработать на холодном, потому что теплый рынок отпугивает нас самих, ну, психологические барьеры, есть страхи, сомнения. Поэтому многие рекомендуют наоборот, сначала поработать с холодным рынком, пообжигаться, набить шишек, наработать навыки и только потом переходить к теплому и горячему. Я в корне с этим не согласен, потому что, как вы заметили, вот сегодня на вебинаре вы написали, что у вас все желтые. Друзья, я уверен, что это не холодный рынок. Я уверен, что это именно горячий ваш список, и именно на горячую вы пригласили желтых. Вы получили первый результат. А холодный рынок, он требует уже цифр, показателей по вашему доходу, по вашему чеку, по вашему результату. Поэтому, когда вы отработали теплый и горячий, если у вас уже, когда у вас есть уже хороший результат, вот тогда только мы идем на холодный рынок. Если вы не отработали теплый горячий результата, нет, вы вышли на холодный рынок, и вам нечего показать в своем кабинете, нет ни чека то не, не команды, то, скорее всего, вам будет очень сложно, друзья, в разы тяжелее отрабатывать холодный рынок. Пожалуйста, прислушайтесь и взвесьте за и против вот такой рекомендации. Так, Наталья, пока не уверена, что у меня это сработает. Так, когда предлагаю поговорить с вышестоящим, сразу же теряю кандидатов. Наталья, я вам хочу сказать благодаря вашей экспертности, а я еще лично с вами знаком, благодаря вашей напористости, люди стесняются в лоб вам сказать нет. Поэтому, когда вы перебираете людей, предлагаете познакомиться с вышестоящим, я вам хочу сказать, что это момент истины. Вот здесь сразу вы понимаете, что если этот человек лукавит, если вы пережали где-то, передавили, э -э или он просто вас, э -э ну, знаете, Боится вам сказать нет или стесняется, неудобно отказывать, тоже неприятно. Вот это тот самый момент истины. Когда человек отказывается, это значит, что он лукавит, он с вами не неискренен. Поэтому прямо его об этом и скажите. Скажи, ну это ведь не, не та причина, ну, которая тебе мешает. На самом деле, видимо, причина совсем другая. Я хочу, чтобы ты был со мной честным, поэтому скажи честно. Это истинное возражение, которое нужно будет отрабатывать. Именно поэтому, да, многие эксперты тоже иногда попадают в ступор на холодном рынке, когда их не слышат. Важно вот так бах и отправить к другому эксперту вашего кандидата и продать еще дороже, чем вы, как эксперт. Вот это тоже работает. Я, кстати, как эксперт тоже часто отрабатываю сделки сам и считаю, что нужно делать все самому. Но оказывается, оказывается, когда я начал экспериментировать и отправлять, пускай не к очень опытному, да, но к своему участнику команды людей, оказывается, конверсия увеличилась. Я просто экспертно стал продавать продавать своего наставника, который на самом деле, пускай даже и менее экспертен, чем я. Поэтому это работает на 100%. Система классная, Татьяна пишет, не задумывалась над типом людей, теперь буду обращать внимание. Тип людей это вот вы уже будете знать, кого приглашать, на какое предложение приглашать и как приглашать человека, что конкретно ему показывать. То есть вы уже попадаете в мишень в десятку, а не стреляете из пушки по воробьям, куда попало, они разлетаются, а попасть вы не можете. Система, считаю эффективна и несложна, легко будет дублицировать. Да, эффективность именно в дубликации и в простоте. Но надо э, начинать себя перестраиваться. Да, мы привыкли уговаривать стать экспертом в своем деле. Да, да, да, все правильно. Да, по Facebook предложения часто присылают, то есть вы согласны со мной, Роза, что соцсети работают. Тепло, горячие, к зимней спячке готовятся. Пора зимних партнеров прощупывать. Наталья, теплый горячий рынок, он никогда не иссякает. Почему? Потому что каждый холодный контакт, он прежде всего утепляется. Мы с вами тоже познакомились буквально три месяца назад, и сегодня мы с вами активно сотрудничаем, и мы являемся друг для друга ключевыми людьми. Я вам хочу сказать, что перебор вот такой людей, он приводит только к одному действию, к выявлению красных лидеров, которые будут строить бизнес. И это называется вообще система бизнеса ключевых людей. Вы все равно занимаетесь только поиском ключевых людей. Либо вы их выращиваете, либо вы их находите. Поэтому все остальное это дополнительно для того, чтобы человек себя проявил как лидер, как красный. Вот в принципе и все. То есть зеленый он будет идеально отрабатывать возражения. Желтый он будет вам в чем-то помогать, особенно в проведении мероприятий. И в получении первого результата очень важно, обратите внимание, вы сами это подтвердили, что у вас много желтых, два человека на сегодня. Вы первый результат получили, теперь вам нужны синие. Прежде всего синие, это приглашаторы, это которые, несмотря ни на что, не доизучив, не научившись, не поняв еще, что и как нужно делать, уже бегают и рубят, рубят, рубят, рубят лес. Ощепки летят, они делают ошибки, но они находят красных, а вот именно с красными вы серьезный бизнес строите, потому что синий уходит очень быстро, он быстро перегорает, получает даже если результат его ненадолго хватает. Вот это основная идея. Так что зимних партнеров нужно заранее готовить к зиме, к зиме нужно утеплять. Так, так, так, так, Роза, да, согласна, нужно ближайшее окружение добивать. Роза, пожалуйста, не добивайте людей, не добивайтесь, спрашивайте, спрашивайте, открыты ли они э, к новым возможностям, к новой информации, И все, оставьте выбор за ними. Не будьте назойливым э, сетевиком из 90-х, хочешь похудеть, спроси меня, как, э, агрессивные продажи это называется. Сейчас во всем мире это уже не работает. А если и работает, то такой человек, которого вы на такой методике добьете, допинаете до контракта, он делать в принципе ничего не будет и он уйдет. Нам нужны качественные, качественные действия и качественные люди. Я понял, что вы шутите, но я ну, хочу для новичков показать, ну, как на самом деле нужно экспертно работать. Да. Иногда нужны и агрессивные продажи, иногда нужно и добивать, если вы на 100% уверены, что человеку то подойдет, это его, просто он по каким-то причинам боится сделать первый шаг. Для этого нужно действительно связаться просто с экспертом, задать честно вопрос, а что тебе мешает принять решение, в чем ты сомневаешься, давай мы с тобой вместе изучим этот момент и я помогу тебе сделать единственно правильный выбор потому что для меня я сейчас вам показываю, как я работаю для меня важнее не то что мы там заработаем денег не то что мы там по структуре что-то с тобой сделаем. для меня важнее чтобы ты ты остался доволен чтобы не было негатива а был один позитив я реально хочу тебе помочь разобраться если тебе это не подходит вот, то я сам тебе скажу, что нет, тебе это не подходит сегодня. Возможно, далее твое мнение изменится или твой настрой, вот, или твое отношение к сетевому бизнесу, и тогда мы с тобой вернемся к этому диалогу. Так, да, нужно ближайшее окружение. Я шучу, потому что увести могут. Да, увести могут, и я и говорю открыто об этом человеку. Я переживаю что если ты сегодня не готов, а завтра к тебе кто-то обратится с таким предложением, то э, и ты можешь сказать да. Ведь основную работу сделал я. Поэтому, когда ты услышишь это же предложение от другого человека, сначала позвони мне. Во-первых, я первый, кто тебе об этом рассказал или показал. Во-вторых, мы с тобой близкие друзья. И будет обидно, если ты обо мне забудешь. В-третьих, Скорее всего, тот человек, новичок будет в этом бизнесе, а я уже, как ты понимаешь, здесь какое-то время нахожусь, и ты можешь просто со мной связаться и уточнить, действительно ли я до сих пор в этом проекте не разочаровался, какой у меня результат, успешен ли я, и действительно ли на сегодняшний день это предложение остается актуальным на рынке. Вот такие аргументы я привожу, человек соглашается со мной. И говорит, да, я тебе обещаю, ты совершенно прав. Если поступит такое же предложение от кого-то постороннего, то в первую очередь, конечно же, я поговорю с тобой. Это я тебе гарантирую сто процентов. Вот такие ответы я слышу. Так, друзья, какие еще вопросы по системе у вас есть? Еще раз хочу напомнить. Этот урок, здесь никакой воды, все просто, понятно, доступно. Кстати, чек-лист, отвечаю сразу, этот урок есть в кабинете уже у каждого участника антикризисной программы. Он уже есть, можете его посмотреть. Есть еще первый урок, который я вам не показывал. Это обращение к каждому ученику и вводный такой инструктаж небольшой. Тоже можете... Так, нужно говорить, где вы, чтобы если предложение поступает, то придет ко мне конечно же для этого вы напоминаете о себе напоминайте по системе 1, 7, 21, 30 ну вообще 1, 3, 7, там 21 вот так я работаю и 30 то есть на третий день о себе напоминайте на всякий случай еще знаете есть такой классный прием мне очень он нравится и я его постоянно использую я спрашиваю человека разрешение делать небольшие рассылки время от времени к нему, там, спрашиваю, куда тебе будет удобнее, на почту, на WhatsApp, Telegram, давай, если ты не против, я тебе буду скидывать новости, то есть, как я развиваюсь в бизнесе, какой у меня доход, как я расту, как, как что меняется, какие новости в компании, какие промоушены, возможно, ну, тебе это станет интересно, когда ты услышишь про промоушен, Возможно, тебе не хватает какого-то волшебного пенделя, вы часто от меня это слышите, вот, поэтому давай я, ну, дай мне разрешение просто не спамить, а чтобы, если тебе это действительно будет э, интересно, давай я тебе буду делать время от времени новостную рассылочку. Таким образом, я спрашиваю разрешение, я не навязываюсь, вот, и я постоянно уже спокойно скидываю для себя. А в списке в своем я делаю, друзья, пометочку о этом человеке. Кстати, когда вы составляете список и отрабатываете цвета, на сегодняшний день, я думаю, мы выложим ну край завтра, у вас будет уже рабочая тетрадь, где таблица специальная уже есть. То есть там в рабочей тетради все будет по шагам. Кстати, шагов будет не 4, шагов будет больше немножко. Там будет первый шаг, это принятие решения. Это вам будет очень интересно. Мы не будем давать на наших вебинарах, обучающих домашнее задание, а домашнее задание вы можете добровольно, непринудительно, а добровольно выполнять сами для себя в своей рабочей тетради. Уверяю вас, по системе работы там есть очень крутой пункт, свое собственное «почему». Вот. И когда вы ответите себе на три вопроса в рабочей тетради, вы с легкостью будете говорить человеку. То есть вы с легкостью будете делать подстройку. Вы тоже слышали об этом моменте, что это тоже важно по шагам. И вот ваше почему в момент подстройки будет работать идеально. Это есть у вас в рабочей тетради. Также есть таблица для ведения контактов, отработки для специальной пометки цвета и типа характера человека и итогов встречи. Вот есть что еще есть? Есть, конечно же, текстовое полностью описание всей системы работы. Есть обязательно. Есть в PDF формате. И еще, друзья, есть в PDF одностраничный запуск новичка за 24 часа. Мы тоже на эту тему с вами будем разговаривать, но вы уже можете ее скачать в личном кабинете и изучить, То есть, как правильно запускать новичка. Садите рядом с собой и говорите. Вот, чек-лист. У меня к тебе одна просьба. Давай его сейчас за 20-30 минут просто заполним. Вот, и я буду считать, что на сегодня я с тобой очень качественно отработал. Я себе поставлю галочку, вот, а ты увидишь и получишь первый результат. Готов? Я так спрашиваю. И человек говорит, да, готов. Заранее распечатанный листочек, если это оффлайн, или скидывайте ему форму, и если это онлайн, вместе с ним в живом разговоре, к счастью, на сегодняшний день не то, что было 5-10 лет назад, был один скайп. На сегодняшний день достаточное количество мессенджеров и удобных способов связи с любой точкой мира. Поэтому вы онлайн, видя друг друга, можете прямо отработать. И попросите скриншот вашего вот чек-листа, его, вернее, чек-листа, скинуть вам. И, кстати, там будет такой пунктик 20 ближайших контрактов, контактов с которыми готов поговорить ваш кандидат, который сейчас заключает сделку. И если он вам скинет такой чек-лист, сейчас я прям вот где-то у меня на столе он лежит, сейчас посмотрю, вот такой чек-лист, да, вот, плохо видно, но, но видно, вот смотрите, вот такой чек-лист, если человек заполнит, тут и первые цели, и все, обратите внимание, что здесь есть небольшой список, сейчас я вот так подставлю, Видите, список контактов, вот этот список из 20 контактов у вас будет, и это будет ваш холодный дополнительный список по холодному рынку. Если завтра этот человек как по каким-то причинам, тот, кто заполнил для вас, да, по каким-то причинам не работает, у вас будет дополнительно 20 контактов, и ваш список будет постоянно расти. Друзья, вот, вот такая фишка тоже присутствует. Вот здесь на целую неделю сразу э, возможность назначить время, вот, поэтому чек-лист очень важен. Я некоторые моменты только сегодня подымаю, но чек-лист на самом деле очень важен в работе. Ну что ж, по закрытию сделок мы тоже с вами будем разговаривать, по закрытию сделок есть урок очень крутой и, и э, качественный, и результативный, и эффективный в Академии спикеров. А ничем мы не отличаемся, как обычные люди. А, можете изучать тоже Академию спикеров и ораторского мастерства. Очень много важных приемов, техник, методик и секретов там есть. Академия спикеров будет открыта для каждого участника антикризисной программы с маркетинговой стратегией «Старт». Будет только техника, техника и алгоритмы проведения презентации встреч. А для участников Personal Global будет открыта полностью вся Академия бесплатно. На сегодняшний день 12 занятий уже есть, полностью все домашние задания, текстовое описание все есть. Изучайте, ребят, очень рекомендую. Сегодня присутствуют ученики, которые, вот Наталья в частности, которые прошли Академию спикера Очень хорошие отзывы, вот, и я думаю, что результат тоже, ну, должен себя не заставить ждать, то есть он будет очень хороший. Люди меняются очень сильно после таких наших вебинаров. Ну что ж, друзья, я как бы ответил на все вопросы. Я, час двадцать мы с вами уже почти занимаемся. Для меня, честно скажу, на одном дыхании все пролетело. Я очень благодарен за обратную связь. Поставьте оценочку сегодняшнему вебинару. Каждую среду мы будем с вами встречаться на различные темы, так что, и, и кстати, да, если хотите пройти Академию спикеров и вот Академию GCF дополнительно будут еще темы, темы по личностному росту, по, по продвижению бренда. Это все будет выкладываться. Еженедельно, по средам, в это время на разные темы мы будем общаться. Ставьте оценку, пишите желаемые темы, которые вы хотите поднять. И еще у вас есть возможность добавиться в наш канал, где все это дублицируется. И можно общаться с участниками. У нас есть канал Академии высокооплачиваемых спикеров. Туда будут добавляться все желающие пройти ну, наши уроки. Не только по спикерству, но и по другим темам. Так что добавляйтесь, с удовольствием будем с вами общаться. И там будет сразу все видео выкладываться. Что ж, друзья, очень круто. Спасибо. 10, 10, 10 с плюсом. Как убрать страхи, Роза. Можете записаться ко мне на коуч-сессию, я отрабатываю это за 40-30, иногда там максимум час. Все страхи мы не просто отрабатываем, а мы с вами их трансформируем в сильнейших ваших союзников и духовных наставников. Это реально, я это делал уже не с одним человеком, можете зайти ко мне в инстаграм, почитать отзывы, вот, либо обратиться лично ко мне, я могу с вами поработать. Мы их не просто уберем. Кстати, тема по работе со страхами есть у нас еще и в Академии спикеров в одном из первых дней. Вот. Но, конечно же, со специалистом это сделать гораздо эффективнее и быстрее. Так, мне очень понравилось сегодняшнее занятие. Время пролетело незаметно. Да, пол, полтора часа для меня лично на одном дыхании, друзья. Будем стараться укладываться в час. Просто сегодня я вам показывал еще 20-минутный ролик, поэтому мы... С вами, Чтобы вы понимали конкретика, чтобы у вас была, чтобы не было воды, чтобы вы понимали, что мы с вами будем делать. Еще раз заходите в личные кабинеты, просматривайте вкладочку образования, смотрите, что там проявляется. Финансовая грамотность у нас уже три занятия прошло. Тоже заходите в кабинеты. Вчера это должно было быть уже все залито. Тоже очень полезно будет вам получить такие знания, финансовую грамотность для каждого лично. Роза пишет круто. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Огромное спасибо за обратную связь. Не пропускайте наши академии, приглашайте всех желающих. Для участников GCF платформы все бесплатно. Для тех, кто хочет со стороны зайти, пожалуйста, предлагайте стать участниками площадки GCF Global Community Foundation. И для них это тоже будет абсолютно бесплатно и доступно, друзья. Удачи всем, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешны. С вами был Сергей Николаевич Кит, можете так меня называть. Вот. И приглашайте на наши ежедневные встречи. Всем удачи. Послушай, друг, я хочу тебя кое о чем попросить.